Всем привет и добро пожаловать на канал Бибитеки Долс. И сегодня я расскажу вам о своем кукольном доме. Кукольный дом я хотела очень давно для того, чтобы снимать своих девочек в разных-разных интерьерах и не перестраивать постоянно ромбоксы. И кукольный дом я искала очень долго, потому что все варианты, которые мне нравились, стоили 1070. И, конечно, тратить столько денег на кукольный дом мне совсем не хотелось. Поэтому я решила сначала нарисовать, что же мне хочется, как же он должен выглядеть. И поняла, что то, что я хочу, это набор румбоксов, составленных друг на друга. И тогда я обратилась к ребятам, которые делают румбоксы, и кукольную мебель из дерева. Они сделали для меня несколько ромбоксов с разными окошками, дверями, которые приходят в разобранном виде и дальше неделю я его собирала, потому что нужно было время, чтобы что-то схватилось, чтобы ничего не рассыпалось. Но это было очень интересно и весело. И кстати, кукольный дом мне вышел на 12 тысяч рублей. В описании к этому видео я оставлю вам ссылку на группу этих ребят, которые делают эту мебель и румбоксы. Если вам вдруг захочется заказать для себя мебель, или румбокс, или может быть тоже дом, то смело к ним обращайтесь. У них я уже заказывала мебель из их каталога и на заказ делала шкаф для 16-дюймовых кукол. Все приходило отлично, все замечательно собирается и качество мне очень понравилось, поэтому делюсь с вами. И экскурсию по дому для нас сегодня приведет моя подружка Поппи Паркер. Привет, вы пришли осмотреть дом? Отлично, сейчас я вам все покажу. Меня зовут Поппи. Добро пожаловать в наш дом. И это наша первая комната, пока здесь хранится только велосипед. Зато мы поклеили здесь обои. Посмотрите, какие красивые у нас окна. И везде побелели потолки. Совсем скоро во всех комнатах у нас появятся люстры и будет светло. Давайте не будем здесь долго задерживаться. И откроем эту очень красивую черную дверь с окошками которая ведет в ванну. Кстати, совсем скоро на этих дверях появятся красивые золотые ручки. Жду не дождусь. Это мой туалетный столик и раковина. Я люблю заботиться о себе и поэтому люблю самые разные штучки для ухода за собой и за своей кожей. Это ванна. Я обожаю занырнуть теплую пенную ванну после тяжелого трудового дня и она такого классного розового цвета кроме красивого окна в черной раме здесь еще огромное панорамное окно во всю стену и когда ты лежишь в ванной можешь смотреть что происходит в саду Эй, привет А это наш второй этаж. Небольшая комната. Здесь, честно говоря, мы еще не придумали, что здесь будет. Если у вас есть идеи, обязательно расскажите о них. Здесь, посреди комнаты, есть красивое черное окно с решеткой и две двери. Посмотрим, куда ведет первая. Дверь тоже с красивыми прозрачными окнами. И мы заходим на балкон. Это небольшой балкон. И здесь я очень хочу высадить разные красивые цветы, чтобы они спускались по решетке. Ну, давайте вернемся в нашу комнату и зайдем во вторую дверь. Я обожаю эту комнату и жду не дождусь, когда мы ее выстроим. Потому что это будет гостиная. Наверняка мы здесь поставим канин. А зимой будем устанавливать елку. И с подружками мы здесь будем устраивать вечеринки и болтать. Пойдемте скорее на третий этаж. Здесь находится святая святых. Это спальня. Спальня пока предварительно обустроена. Нужно же мне где-то спать. Но скорее всего я все здесь изменю. Пока мы нигде не положили напольное покрытие и везде еще есть обои на стенах. В спальне у меня тоже панорамное окно. И это так круто с утра видеть рассвет в большое-большое окно во всю стену. Небольшое окно находится у меня за спиной, поэтому освещение с двух сторон. На самом деле даже с трех. Ведь с другой стороны здесь находится дверь. И в ней тоже есть окошки. Поэтому освещение со всех сторон. Дверь эта ведет на террасу. Терраса большая и красивая. Да, пока здесь стоит елка. Но зимой она точно перекочует в гостиную. О, вы уже здесь. Я хотела минутку передохнуть и понежиться под солнцем. Обожаю нашу крышу. Здесь мы высадили газон и поставили шезлонг. Поэтому в свои выходные я могу лечь на шезлонг и принимать солнечные ванны, не выходя из дома. Спасибо, что заглянули к нам в гости, я, пожалуй, останусь здесь.